Биочипы в России, татуировки в виде QR-кода, третья волна коронавируса и замена людей роботами. Показали тестовую систему на основе микрожидкостного чипа, способную всего за 90 минут выявить не только COVID-19, но и еще 5 респираторных вирусов. Что вы думаете по поводу татуировок в виде QR-кода? А я не вижу в этом смысла. Мир находится на ранней стадии третьей волны пандемии COVID-19. Такое заявление сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрес Гибреусус. В ближайшие 40 лет роботы займут наши рабочие места. Всем привет, дорогие друзья. С вами канал Work and Life. Я его ведущий Антон Белюк. Возвращаюсь после достаточно долгого отсутствия. Дело в том, что был ограничен мой доступ к Ютубу, так как я получил второе предупреждение за нарушение принципов и правил сообщества YouTube, ну и соответственно сейчас мой канал на грани блокировки, поэтому я запускаю новую рубрику под названием БОЛЬШЕ ЧЕМ НОВОСТИ, БЧН сокращенно. Если хотите, суть этой рубрики будет заключаться в том, что я буду здесь вам рассказывать не просто об актуальных новостях последнего времени, а это будут больше, чем просто новости. Почему больше? Потому что эти новости будут касаться абсолютно всех и каждого жителя планеты Земля, независимо от расы, цвета кожи, языка или вероисповедания. Неважно, кем вы работаете, копаете траншеи, пишете статьи для журнала, если вы врач, вы генеральный директор компании, люди творческих профессий. Более того, эти новости будут жизненно важны абсолютно для всех и каждого. Здесь я буду представлять вам просто информацию официальную, из официальных абсолютных источников, информацию, которая будет распределена в определенном хронологическом порядке для того, чтобы разумные люди поняли, что к чему. Но для тех, кто не поймет или для тех, кто захочет узнать о том, что будет здесь сказано в более развернутом виде и услышать реальную правду обо всем происходящем, так вот вам советую проходить и подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на него в описании к этому видео, потому что После каждого такого выпуска, как этот, где я на YouTube буду преподносить вам актуальные важнейшие новости, я буду их подробно разбирать, уже высказывая свою точку зрения в своем телеграм-канале. Эти видео будут эксклюзивными, они будут только в телеграме, больше нигде они не будут публиковаться. Поэтому обязательно еще раз напомню, проходите и подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Не будем долго затягивать и начинаем по порядку. Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с QR-кодом. Москва, 14 июля, РИА Новости. Москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с изображением их QR-кода, сообщила пресс-служба сервиса доставки еды. The Valerie Club, одного из авторов проекта. Компания запустила такую опцию вместе с интернет-магазином Everline или Everlink тату. Всегда для пользователей доступно 6 вариантов оформления штрих-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя. Для получения татуировки нужно сделать заказ на сайте и после контакта с менеджером прислать в магазин QR-код, рисунок будет держаться 2 недели. С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации. Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс предъявления QR-кодов в заведениях города объяснили в пресс-службе. Что вы думаете по поводу татуировок в виде QR-кода? А я не вижу в этом смысла. Ну, то есть, если он спокойно себе может храниться в телефоне, да, либо на другом девайсе, какая необходимость наносить это на тело? Цель? Я не ну, хочу свое тело. тело. Ну, как нет. бы нет, у меня есть свои татуировки, которые что-то обозначают и которые сделаны с душой. А вот этот QR-код, он мне, в принципе, как бы не особо нужен. И это больше похоже на то, что как... Климирует, А вот скотт, знаете, вот им ставят клемо. Вот, это тоже самое, похоже на это. Может быть, это даже для какого то ну, прикольного такого вот а, хайпа. Прикольно же, ну, как бы татуировку, нифига себе. там. Тем более QR-коды не всех, не у всех есть. Может быть, кстати, молодежь даже это поддержит. Вот. А я бы, ну, просто не стала, потому что у меня телефон все время с собой. И как бы я могу просто показать на телефоне, ну, у меня есть QR-код, и все. И как бы зачем мне это на свое тело лепить? Вот, оно не подходит к моему виду. Молодежь, мне кажется, кто хочет хайпа, они будут это делать. А я бы на самом деле не стал, потому что все мы помним ужасные, скажем так, странички истории нашей военных лет и так далее. На самом деле, это, я считаю, как по мне, это кощунство. Ну и хочу напомнить, собственно говоря, историю вопроса. С 28 июня в Москве посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Ну и подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода в телефоне либо распечатанного на бумажке можно было я так понимаю, почему было, потому что, э, тут уже мы, собственно, и переходим к следующей новости, потому что эти самые QR-коды, то есть необходимость их предъявления в Москве и области московской с понедельника 19 июля решили отменить. А конкретно мэр Сергей Собянин объявил в эфире телеканала «Россия-24» это решение. С 19 числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепете. Это важное решение, у меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности от общественной организации Федерации рестораторов и ательеров, от Единой России. Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали к совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики. Ну и почему, собственно говоря, решили отменить? Дело в том, что, по их словам, система QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена в связи с тем, что большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников. Всего за последний месяц более 2 миллионов человек сделали прививку от COVID-19, сообщил в обращении Собянин. Ну и там достаточно много чего написано. Ссылочки на все эти статьи и подробные тексты также будут на моем телеграм-канале. Но что особенно, еще сейчас хотелось бы отметить, чтобы все это не считать, и хотелось бы отметить то, как отреагировал бизнес, чтобы к вам более четко пришло понимание, почему QR-коды отменили в Москве. Мы рады, что мэр нас услышал, заявила основатель сети Андерсон и бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова. По ее словам, отмена требований о QR-кодах последовала после состоявшейся в четверг, 15 июля, встречи рестораторов с представителями мэрии, на которой она рассказала о тяжелой ситуации и попросила закончить ограничения. Мы говорили о том, что за последние две недели закрылось почти 200 ресторанов, еще раз, Обращу внимание ваше на это. Мы говорили о том, что за последние две недели закрылось почти 200 ресторанов, а за весь прошлый пандемийный год – 220. За последние две с половиной недели мы потеряли почти столько же заведений, как за весь предыдущий тяжелейший для индустрии год, говорит Татулова. Бизнес-амбусмен надеется, что, примеру, Москвы последуют и власти остальных регионов. По ее мнению, в отличие от обязательной вакцинации, QR-коды не оказали существенное влияние на принятие людьми решений о вакцинации. Ну, а по мнению Сергея Собянина оказали. Ну, и, собственно говоря, в первую очередь поэтому около 60% сотрудников, большинства предприятий Москвы, решили вакцинироваться все-таки. В то время, как еще раз напомню, представители бизнеса Говорят, что решение о подмене QR-кодов последовало после того, как 200 ресторанов закрылись всего за две недели. Это на 20 меньше, чем за весь 2020 год. На 20 меньше ресторанов закрылось за всего две недели подобных ограничений, как те, что были в Москве, и сейчас они еще остались во многих регионах России, может быть уже где-то еще сняли. Пишите в комментариях, такой я информации не нашел. Суть в том, что без QR-кода в кафе, в рестораны, в бары не пускали людей соответствующего. Ну, вы уже знаете суть вопроса. Так вот, так вот, какой вывод можно сделать из этого? Вывод можно сделать такой, что, скорее всего, конечно же, решение последовало по другим, слегка по другим причинам, да, отменить QR-коды, но суть даже не в этом, суть даже не в этом. На мой взгляд, в любом случае, технология протестирована. И показала технология себя это относительно успешно. Почему? Потому что не было каких-то жестких бунтов, люди против этого не выходили на улицу. И когда в полной мере наберет свои обороты третья волна коронавируса в мире и в России в том числе, скорее всего такую технологию вернут. Ну, я в этом практически не сомневаюсь, поэтому и предложено татуировки уже делать, собственно говоря, на руке с QR-кодом, на лбу пока что не предложили, но ничему не удивлюсь. Почему не сомневаюсь, что это вернется в России, Да потому что во многих других странах мира похожая система вводится, в первую очередь в западных странах, ту же Францию, если взять. Там она полностью скопировала уже российскую систему вот этих самых QR-кодов и ограничения э, входа людей в различные заведения без этих QR-кодов. То есть запрета даже входа, скажем так. Минздрав Франции вводит обязательную вакцинацию для отдельных групп населения. В ближайшее время сделать прививку от коронавируса должны медработники. С 15 сентября тех, кто не вакцинировался, отстранят от работы без сохранения зарплаты. Президент Макрон предупредил с августа без специальных санитарных пропусков, это аналог московских QR-кодов, не будут пускать в рестораны, бары, самолеты и поезда. На границах усилят контроль за прибывающими из стран с опасным уровнем эпидемиологической ситуации. Невакцинированных будут принудительно отправлять на двухнедельную изоляцию. В Минздраве Франции подчеркнули, страна находится на пороге новой волны коронавируса. Аналогичные меры в Греции. Обязательная вакцинация медперсонала и сотрудников домов престарелых. В кафе и рестораны только со справкой о прививках. Сейчас в мире всего два государства, где граждане привиты практически поголовно. Это Израиль, там вакцинировались Pfizer и сан Marino, правительство которого закупило спутник ВИ. Хотя Запад и Россия вроде враждуют, а системы как бы борьбы скажем так, с вирусом одни и те же странно это или нет решать вам пишите короче в комментариях к видео как бы там ни было друзья ну а мы идем собственно говоря дальше газета.ру в россии создают новую вакцину и биочип для выявления covid 19 так вот суть вопроса в россии разрабатывают биочип для тестирования на covid 19 и другие вне больничной пневмонии, сообщили в Росподребнадзоре. В Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии сообщили, что планируют охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры вне больничных пневмоний. ФМБА сообщила о создании чипов для быстрого выявления коронавируса еще весной 2020 года. Ну, Опять же, достаточно много чего написано. Суть вопроса заключается в том, что по словам производителей этих чипов, это будет биочип в виде наклейки. То есть, вовнутрь организма он внедряться не будет, хотя такие чипы подобные тоже разрабатываются и уже разработаны. Суть в том, что он сможет выявлять, какой вариант коронавируса есть в крови, и если вообще, и так далее, и тому прочее. То есть, сможет очень скруплезно выявлять. А именно, разрабатываемый прототип базируется на использовании, авторской молекулярной платформы, представляющей собой вирусоподобные частицы на основе белков, если испытания будут пройдены успешно, то эта система может стать первой в России, которая способна всего за 10 минут выявлять коронавирус в организме человека и даже по ходу выявлять какой штамм коронавируса. Будем надеяться, что это действительно так. Свои мнения, конечно же, оставляйте в комментариях, а мы идем дальше. Ну и завершая тему, собственно говоря, коронавируса на сегодня, хочу напомнить, что ВОЗ недавно, глава ВОЗ объявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире, все-таки она официально считается третьей, а не четвертой, если брать вообще целый мир, они а страны по отдельности. Мир находится на ранней стадии третьей волны пандемии COVID-19. Такое заявление сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гибреусус. В своем обращении, опубликованном на официальном сайте организации, он также отметил шокирующую диспропорцию в глобальном распределении вакцин и неравный доступ к средствам спасения жизни дельта штамм присутствует сейчас в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если еще не стал. Из-за отсутствия доступа к вакцинам большая часть населения планеты становится восприимчивой к инфекции и оказывается во власти вируса. «Я призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, как минимум 40% к концу этого года и как минимум 70% к концу следующего года. Для достижения этих целей нам нужно 11 миллиардов доз вакцины». Ну и, в общем-то, эта волна начинается, это показывают и графики, и заболеваемость общая в мире, но, что странно, несмотря на это, многие страны ограничения, наоборот, снимают, да, многие усиливают ограничения, некоторые снимают в то же время, причем даже зачастую граничащие между собой страны. Ну, в общем-то, вот такая пока что странная волна, третья волна коронавируса, во всяком случае, официально объявлена, что она началась уже тогда, как в прошлом году. Вторая волна началась в конце сентября, начале октября 2020 года. А в этом году уже, уже в середине июля, считай, было объявлено о начале третьей волны коронавируса. И сейчас, друзья, новости, которые даже гораздо более важны всех предыдущих новостей, которые, о которых я вам сказал сегодня. То есть это реально больше, чем новости. Почему? Потому что они где-то на втором, на третьем, а может быть даже на четвертом плане скрыты за общим фоном вот этих пандемических новостей, которые, безусловно, сейчас интересуют, пожалуй, всех и каждого, даже мертвого. Но а вот то, о чем я вам расскажу сейчас, оно интересует очень узкий круг людей, ну... По понятным причинам, потому что сейчас, казалось бы, глобальная проблема 2020 года, то есть коронавирус, является гораздо более важной, чем то, о чем расскажу сейчас. Но это только на первый взгляд. И почему сейчас вы поймете, если, конечно, досмотрите это видео до конца, что я вам очень рекомендую сделать. Итак, Sony планирует заменить людей роботами на производстве. Компания планирует внедрить полную автоматизацию производства на заводе по выпуску телевизоров в Малайзии. На очереди автоматизация на других продуктовых линейках. Что происходит? Sony планирует перейти на использование промышленных роботов. Вместо людей на предприятии по выпуску телевизоров в Малайзии, сообщил Financial Times глава подразделения электроники компании Kimio Maki. По его оценкам, такой шаг позволит к 2023 году снизить расходы на этом заводе на 70% по сравнению с 2018 годом. Помимо сокращения производственных затрат, данная мера позволит улучшить качество выпускаемой продукции, а также более четко прогнозировать потребности рынка, избегая как дефицита, так и излишков, уверен МАКИ или маки, называйте как угодно, но даже при полной автоматизации производства компания сохранит рабочие места не которого числа сотрудников. В общем, много опять чего написано. Суть в том, что гораздо выгоднее использовать роботов по статистике, то есть эм, увеличивается благодаря этому норма операционной прибыли, причем экспонентно увеличивается, там буквально вот, до 10%. Перспектива ожидается уже в ближайшее время благодаря тому, что людей полностью заменят роботами. И что это значит? В эпоху развития современных технологий, переход от ручного труда к роботизации, лишь вопрос времени. Несмотря на автоматизацию определенных цепочек производства на многих фабриках и заводах, о полной замене людей на роботов до настоящего момента речь не шла. Однако, так ли плоха подобная роботизация производства? С одной стороны, внедрение промышленных Роботов означает потерю работы для населения, занятого в секторе. Так, каждый новый робот сокращает в среднем 1,6 рабочего места. По данным Oxford Economics, к 2030 году роботы украдут у людей примерно 20 миллионов собственно говоря, рабочих мест. С другой стороны, пандемия коронавируса, очень важно обратить внимание, пандемия коронавируса показала актуальность перехода на автоматизированный труд. Кроме того, футурологи прогнозируют, что внедрение роботов в простых специальностях подтолкнет людей переучаться на более сложные и высокоинтеллектуальные работы. А сейчас цитата одного интересного человека. Мы уже уничтожали все рабочие места несколько раз в истории человечества. Для каждого пропавшего рабочего места мы создадим еще больше рабочих мест. Выше по лестнице навыков. Я не знаю, что это будет за работа и какие это будут профессии. Потому что мы их еще не изобрели, отмечает Рэй Курцвилл. Изобретатель и футуролог, технический директор компании Google. Ну и друзья, то есть... Тезисы, главное этой статьи заключается в том, что к 2030 году, по прогнозам одной и серьезной компании, роботы украдут у людей примерно 20 миллионов рабочих мест. Но, как вы поймете из дальнейших статей, скажем так, это только по самым скромным подсчетам. Пока что не придумано, на какие профессии смогут перейти люди. То есть... Чем они смогут заменить свой род деятельности? Те люди, которые работают на тех или иных производствах. Вот, например, по сборке каких-то электроприборов э, в компании Sony. Куда может перейти человек? Может быть, он станет бухгалтером или журналистом. Но не тут-то было. Бухгалтеры и журналисты. Кого еще смогут заменить роботы? И это уже следующая очень интересная статья. Дело в том, что в мае 2020 года Microsoft уволила сотрудников редакций сервисов Microsoft News и MSN. Вместо них новостями и рекламой будут заниматься специальные алгоритмы. Под сокращение попали десятки человек в США и Великобритании. Похоже, будущее гораздо ближе, чем мы думали. Роботами можно заменить даже журналистов. Не говоря уже о более примитивном труде. Кто следующий? А это робот-курьер. Вот Он пытается сейчас выбрать дорогу, потому что я ему перегородил ее. Эта штука да, выгоднее, чем человек. Он вас сильно не парят, Можете это... остаться без работы? Я а думаю, не останемся. Я вот эти вот тексты в интернете. Оперирует робот-хирург, робот-хирург удалил печень. Это неправильно. А в этот момент руки робота находятся внутри пациента. Вот так устроена роботизированная кофейня. А чего не к роботам пошли? Людям нужны люди. Мы, мы, люди. А -а -а. Бездушная машина. Блин, ну он тяжелый. <свят> Кого реально завтра роботы оставят без работы? Сегодня успешно роботы работают курьерами, грузчиками, штаблерами. Или штабелерами. Суть в том, что в США их используют для мытья посуды, приготовления гамбургеров и пиццы. В Китае уже есть роботы, Полицейские. У нас давно появились роботы, которые готовят кофе. На складах Amazon роботы массово вытесняют рабочих, рабочих людей. В супермаркетах Wilmart мерчендайзеров. Это, возможно, первое восстание людей, чтобы к ним не относились как к роботам. Это случилось летом 2019 года в компании Amazon, там, где люди очень плотно работают, как раз в компании настоящих роботов. Вот так выглядят склады Amazonа, все эти поддоны катаются сами по себе. Самой компании заявляет, что роботы помогает экономить от 22 миллионов долларов каждый год на каждый склад. А оптимизация достигла уже 50%, а это уже Walmart. По залу супермаркета катается машина-мерчендайзер, сама сканирует, куда что поставить. Такие товарищи, и не только они, в ближайшие 10 лет могут заменить уже более 7 миллионов сотрудников ритейла. Но уже сегодня роботы вплотную подобрались к тем профессиям, которые считались исключительно человеческими. Например, роботы-хирурги, которые работают гораздо точнее и аккуратнее, проникая даже в тонкие сосуды и почти не оставляя отверстий. Или робот-юрист из этого ролика Вайс, который нашел ошибку в договоре. Тогда как опытный человек, юрист, ее пропустил. То есть юристы. На юриста тоже не получится пойти Например, человеку с продукцией, потому что если его на продукции заменят роботом, и он подумает, ну стану я юристом, короче, вот работал всю жизнь на продукции, а тут юристом, ну что там, пошел и стал юристом, проще простого, да? А не тут-то было, не тут-то было. Так вот, по прогнозу MC Кинсей, такие роботы заменят 22% юристов и 35% ассистентов уже в ближайшее время. И это только начало. В и ГС утверждают, что к 2039 году роботы могут отобрать у россиян почти половину рабочих мест. В зону риска попадают 20 миллионов человек. По оценкам фонда развития интернет инициатив в ближайшие 10 лет в стране сократят до 6 миллионов человек. Еще 25 миллионов придется переобучать или придется перебучаться им, чтобы сохранить работу. Всемирный экономический форум ВЕФ предсказывает потерю 75 миллионов рабочих мест при этом к 2022 году. К 2030 году почти половина россиян потеряют работу. Это если брать Россию. Я думаю, что это еще самое скромное подсчеты, потому что правду, конечно, никто не напишет. Почему самое скромное? Да потому что Всемирный экономический форум ВЕФ пересказывает потерю 75 миллионов рабочих мест, внимание, уже к 2022 году, а он у нас через полгода наступит. В течение 20 лет примерно половина из нас лишится работы. Еще через пару десятилетий та же участь ждет большинство оставшихся. Наряду с глобальным потеплением, будущее без работы Главная проблема, которая стоит перед прогрессивными политиками, не говоря уже про человечество в целом. Но сейчас эта проблема едва попадает в поле нашего зрения. Исследований, посвященных перспективам замещения людей роботами по отраслям и отдельным экономикам, уже сотни, если не тысячи, и выводы их похожи. Если верить исследованиям экономистов Карла Фрейя и Майкла Осборна, то в США к 2033 году под натиском роботизации рискует исчезнуть 47% рабочих мест, существующих в 2021 году. Мировой банк подсчитал, что для Китая эта доля может составить и вовсе 77%. Международная организация труда считает, что даже в таких странах, как Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд, 56% работников попадают под риск автоматизации. В прошлом октябре сервис грузовых перевозок Отто, дочерняя компания Uber, перевез 2000 ящиков Будвайзер на расстояние 120 миль из Форт Коллинза, штат Колорадо, в Колорадо Спрингс, без водителя за рулем. За несколько лет эта технология пройдет путь от прототипа до внедрения, а это значит, что миллионы водителей грузовиков останутся без работы. Автоматизированные грузовые перевозки не опираются на новомодные машины, как промышленная революция 19 века опиралась на механический тканский станок и паровой экскаватор. Как и способность Google распознавать речь и отвечать на вопросы, беспилотные грузовики, а также автомобили, автобусы и корабли полагаются на программы, которые копируют человеческий интеллект. Теперь все уже слышали прогнозы, по которым беспилотные автомобили могут привести к потере 5 миллионов рабочих мест. Но немногие понимают что как только алгоритмы искусственного интеллекта будут готовы к вождению, они будут готовы и к многому другому. Не миллионы людей потеряют работу, десятки миллионов, а впоследствии даже миллиарды. Суть в том, что целым огромным заводом сможет управлять максимум человек 5, И то, это только в течение этих лет 15, когда роботам нужна будет какая-то помощь от человека. А потом нет. Потом, если люди нафиг, там не будут нужны. Потому что им нужно платить зарплату, потому что они болеют, потому что они спят, в конце концов. Зачем они? Нет, конечно, не будут нужны. В какие они уйдут профессии? Возможно, кто-то станет художником или писателем. Но сколько из тех, кто всю жизнь работал? Где-то на заводе уборщиком, Маша, которая чистила туалеты, человек, который работал на стройке, рыл траншеи. И так далее, и тому подобное. То есть люди без какой-либо специальности, которые вообще никак не связаны с творческими специальностями, которые вскоре ну, тоже перестанут быть востребованными, но тем не менее. Люди, которые никогда не были с этим, с этим никак связаны, сколько из них освоят эти профессии и добьются там, такого успеха, чтобы суметь на счастье там, зарабатывать, например, писателем или художником. Может быть, кто-то певцом станет. Сколько людей добьются успеха в этих сферах? Вот что мы имеем в виду, когда говорим роботы. Мы говорим о когнитивных способностях, а не о существах, которые сделаны из металла и питаются электричеством, а не куриными наггетсами. Другими словами, нужно смотреть не на подвижки в робототехнике, а на скорость, с которой мы мчимся навстречу к искусственному интеллекту. Пусть мы пока и близко не подошли к искусственному интеллекту на уровне человеческого интеллекта, прогресс последней пары десятилетий поражает. Много лет технологии стояли на месте, и вдруг роботы играют в шахматы лучше гроссмейстеров. Они играют в любые игры лучше рекордсменов. Они могут водить автомобили по Сан-Франциско и становятся в этом лучше год от года. Они так хорошо распознают лица, что полиция Уэльса недавно совершила первый в Великобритании арест, используя программу распознавания лиц. После нескольких лет медленного прогресса в распознавании речи, Google объявил, что снизил уровень ошибок в распознавании с 8,5% до 4,9% за 9 месяцев. Все это говорит о том, что искусственный интеллект развивается экспоненциально, благодаря улучшению как компьютерного оборудования, так и алгоритмов. По закону Мура, мощность и производительность процессоров удваиваются каждые два года. Недавние усовершенствования алгоритмов были еще более стремительными. Из 30 миллионов или 40 потерянных рабочих мест, а из 70, извиняюсь, как было заявлено, появится 150 миллионов рабочих мест. Но они еще до конца не придумали, что это будет за работа. Пишите в комментариях свое мнение. По данным Международной экономической организации ОСР, процент риска меняется в зависимости от страны. Например, вероятность массовой автоматизации в Словении, Турции, Литве, Греции, Японии составляет 50-70%. В перспективе искусственный интеллект способен заменить продавцов, кассиров, машинистов, банковских служащих. Высокий риск и для других специальностей, работа в которых предусматривает однообразные действия с или анализ данных. В меньшей степени роботизация коснется профессий, которые строятся на личном общении. Доктора, психологи, преподаватели, няни, бармены и другие. Но впоследствии и их заменят роботами. За 2-3 года эксплуатации на производстве роботы окупаются и начинают приносить невероятную прибыль. Годовое обслуживание механизмов обходится на 12-15% дешевле, чем оплата труда работников за этот же период. В 2021 году машины выполняют 35% производственного цикла в промышленности. Предполагается, что к 2025 году это число увеличится как минимум до 53%. То есть около четверти работников будут заменены роботами. В течение 5-7 лет массовая автоматизация грозит сокращением 30% чиновников и служащих государственного аппарата. Внедрение одного робота на тысячу рабочих мест приведет к уменьшению средней зарплаты на 0,2-0,3%. Занятые на производстве рабочие будут вынуждены переходить в сферу услуг или творческие специальности. Третье население потребуется переквалификация. Кому-то сложно это представить, поэтому вот график, на котором изображена кривая экспоненциального удвоения в петафлопсах, квадриллионах вычислений в секунду. В течение первых 70 лет цифровой эры компьютерная мощность удваивалась каждые пару лет, что привело к появлению программ бухгалтерского учета, систем бронирования авиабилетов, прогнозов погоды и так далее. Экспоненциальная кривая вычислений в петафлопсах вы находитесь здесь. Одна десятая человеческого мозга. Полноценный искусственный интеллект в масштабах человеческого мозга, который оценивают мощностью от 10 до 50 петафлопсов. Это прирост столь мизерный, что не видно никаких изменений. Но к 2025 году мы, наконец, начнем замечать видимый прогресс на пути к искусственному интеллекту. Через 10 лет мы достигнем примерно десятой части мощности человеческого мозга. А еще через 10 лет получим полноценный искусственный интеллект уровня человека. Нам покажется, что это случилось в одночасье. Но в действительности это итог сотни лет постоянного, но незаметного прогресса. Исследователи из Оксфорда и Еля спросили 352 эксперта в области искусственного интеллекта, когда машины превзойдут людей в выполнении определенных задач. И вот что ответили эксперты. Искусственный интеллект сможет лучше человека. 2022 год. Сложить белье и стирки. 2024 год. Сделать перевод с иностранного языка. 2026 год. Написать эссе для учащегося средней школы. 2027 год. Вводить грузовик. 2049 год. Написать бестселлер. 2053 год. Работать хирургом. 2059 год. Выполнить математическое исследование. 2060 год год решить любую другую задачу ну и конечно же логический вопрос создается а куда деть всех людей ну конечно будут платить всем э, пособие по безработице то есть работать не нужно будет будут просто платить за то что ты лежишь дома на диване с бутылкой пива и смотришь футбол сто процентов так и будет хотелось бы на этой позитивной ноте и закончить но тогда в вашей голове может сложиться не полноценная картина всего происходящего поэтому все-таки в конце этого видео я приведу просто официальную статистику по коронавирусу то есть от начала пандемии у нас прошло практически полтора года можно сказать так грубо говоря и что мы имеем летальные исходы 4 миллиона 137 тысяч 232 человека, это по состоянию на 21 июля 2021 года. Всего переболели 192 миллиона 433 тысячи 600 человек, и вылечилось 175 миллионов. Но нас больше интересует смерти, да. И вот мы тут видим наглядный график, который показывает, что уже началась третья волна коронавируса. Ну и конечно же, как заявляется... Официально. Спасет нас только вакцинация, а собственно говоря, компания вакцинации в мире идет очень серьезными темпами. И постоянно нарастает, еще нарастает, нарастает. Ну и конечно же также хочется сказать в очередной раз, чтобы вести в курс дела тех, кто возможно не в курсе, то что у меня в Польше есть свое агентство по трудоустройству. На предприятиях, с которыми мы сотрудничаем, пока что не планируется заменять людей роботами, поэтому у нас есть работа относительно долгосрочная, потому что все-таки рано или поздно везде людей заменят роботами, но тем не менее у нас пока что надежно, стабильно здесь в Польше, оформляем все необходимые документы людям для приезда легального и легального трудоустройства здесь. Оформляем необходимые документы, чтобы остаться надолго, к примеру, вид на жительство. Нужны специалисты и разнорабочие, как сварщики, так и токари, слесари, монтажники, мужчины и женщины. На ведущие предприятия Польши все работы с перспективами карьерного роста. Со списками всех актуальных работ вы можете ознакомиться, как пройдя по ссылочкам, которые в описании к этому видео. Там же можете пройти на наш сайт, ознакомиться со всеми работами. Там будут видео с некоторых работ, с условиями труда и проживания, которые мы предоставляем. Ну и номера наших рекрутеров и координаторов тоже в описании к видео. Viber, WhatsApp. Пишите им обязательно. И они обязательно ответят вам в будние дни в рабочее время по поводу работы в Польше. И будут вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Также номера будут в первом закрепленном комментарии. Подписывайтесь на этот канал, жмите колокол обязательно, чтобы ничего не пропускать в будущем. Еще раз напомню, подписывайтесь на мой телеграм-канал, поддерживайте это видео обязательно большим количеством лайков, потому что от этого зависит напрямую то, как высоко оно продвинется в поисках ютуба. Делитесь ссылками на видео с друзьями, пишите комментарии, берегите себя. И надеюсь, до скорых встреч за границей, друзья. Пока!